всем привет сегодня суббота 16 апреля предположительно закрытие сезона твердой рыбалки куда едем едем пока за архангельск по вологодской дороге там видно будет сейчас время 4 утра 40 минут 444 я заберу Юру, 5 часов заберу Андрюху и Леху, и мы поедем. Ну что, без 10-6 мы приехали на озеро Смерги, да, Андрюха? А, вот. Вся компания здесь. Закрываем сезон. Сегодня Андрюха одевает свои наколенники. Готов ползти, готов ползти на коленях, лишь бы Лед был. Всем привет, Андрюха. Всем здравствуйте. Итак, мы на озере сделали лунку, сделали вторую, сделали третью. А Андрюха у нас убежал к траве. А ты что предлагаешь? Я за рулем. Так, мы сегодня на смерди. С утра красота, солнце встает. Но хотелось бы, чтобы был пасмурный день. Хотелось бы половить сорожки. Посмотрим. Мы, как, как всегда, у нашего острова вот так вот восход. В том месте ничего не клюнуло Нет, клюнуло, но мелочь Решили перебраться в другое место Здесь тоже не крупняк Но сорожка немножко ловится Так Это у нас Юрка Браконьер Вон он Ищет новое место Вот Леха У него пьет неплохо Какая-то у него авария произошла, зацеп, что ли? О, так вот в чем секрет, блин! Каждый раз узнаем от него что-нибудь новенькое, блин! Каждый раз, то вот на такую блесну, вот на такую блеснище, Нифига у тебя блесна! ...корюшок, а тут, ну конечно, ну ладно! Пойдем смотреть следующего браконьера. говорит на уху пойдете это у него уже третий заход О, дорожка ершистая пару. не знаю скажите пару слов пару слов для протокола да. рыбка клюет но очень мелкая к сожалению, сожалению мы приехали отдыхать а не за рыбой а за поклевками а поклевок тут море да, сегодня неплохо клюет Факт только что Но мелочь на не, хочет. не хочет не желает не желает не желает ладно чё теплее не становится значит обратно по насту уйдем наверное. да ну чё пока я здесь ходил ничего не попалось пока никто больше не сотрудничать ну вот время 10.30 самый такой, большой такой еще окушок на сегодня да там он у нас андрюха месяца от дырочки к дырочке юра сидит тут Леха все ловит и ловит все ловит и ловит главное чтоб андрюха там ошку не забыл Там посреди озера сидят, практически можно сказать, от берега далеко. Да-да-да. Народ присутствует. Кто-то вдоль берега, кто-то посередине. Так. Ничего не ловится пока. сидеть под шлемник? Не клевала и совсем перестала, да. Сидим в красивом озере. По идее должен быть еще шашлык. Ждем, да? Вот мы уже на новом месте. у тебя или я, я видел пока ты сидел он цеплялся Так, ребята у нас мангалят мангалят здесь такое здесь такое еще это самое как его такое место такое приятное и кинематографическое да-да-да. Вот они, угли. Ма-угли. Ма-угли. Картонки никакой нету. Картонки. Помахать. С столом. и Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, не, не смог, ну не ловится он этот на видео. Ну вы видели сегодня клев. Вот такой весь сегодня Вот опять клюв, видите? Изрядно потрепает моего парыша. Ну. Был, значит. <реклама> вот они, наши мясные угодья. Че, приятно шашлыки, выбрал. Да, Вот. Ребята, углы, ну, как <реклама> Крыму. в Крыму. Во, все, у него пошло. Ну, процесс Приготовление шишевга всем и так понятен. Еще раз поменяли позицию, вижу берегу, Юра, все против тропы. Там еще есть рыбак, но большинство уже покинуло водоем. Весели что крикнули она отеха одна дрюха смотри за ней внимательно тихо-тихо поворачивает Андрюха, не перекрывай мне ее Она там Она вокруг травы, да И еще раз Поменяли место Передвинулись Передвинулись Теория Юра там вроде какую-то лунку раздраконил. Смотрим, что у нас будет. Я вертелся, крутился. Что-то Время почти что сколько? Почти что 5. Вот, закончили мы на сегодня на этом чудесном озере. А вот и мужик, вот нашелся. Смотри, пришел. Так, ну что, все, уходненько. Вот, заканчивается вот рыбалка. Сейчас нам предстоит прогулка. Трудный переход через лес. Да. Ну все. Всем привет. Идем по лесной тропе. Она еще не совсем растаяла на сегодня. Но через неделю, наверное, уже будет то, что по ней можно и Наверное, И это уже низкая. идешь проваливаешься и снова вылезаешь но в лесу красиво красиво так- то